Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рей, мы продолжаем играть в Stick War Legacy У нас 4 новых миссии, которые сегодня будем проходить Давай заценим, что там и как Значит, 275, 276, 277 и 278 Поехали Так, пережите ночь, берем Уровень сложности невозможный 14 очков дают нам про все Пережить ночь Видимо ночь будет действительно Ужасной Скорее всего Так, я вот не знаю Ну, шахтеры Ну, по идее, да, надо шахтеров тоже Маленько все-таки прокачать И, наверное, великана Да и плюс чуть-чуть лучника. Все, ребят, готов. Но почему-то мне кажется, что здесь, здесь мне ничего не получится. Так дают нам стрелы. Дают нам стрелы. А, блин, нежить! Нежить будет на нас бежать. Вот что я тебе сразу могу сказать. Да какой это мотцепистый! Не надо ничего здесь делать. Ну что же, нежить так нежить. Вон они уже ползут. Слушай, я не знаю, может быть нам пару лучников сделать? Или не будем? Ладно, сейчас глянем. Первая волна самая, так скажем, легенькая. Самая минимальная. Наверное, я все-таки закажу пару лукарей. Пускай они будут тут бомбить. Ну, где они? Блин, я так и думал, что они будут падать и там еще ползти. О! Пошла дичь. Давай, давай, давай, лучники. Валим, валим, валим у этих... Отстойников. Так, этот, по-моему, кидается вроде, да? Да. Этот у нас кидается. И, е и эти бегуны бегут. Вот эта трешня, конечно, начинается. Ладно, что я могу сделать? Атаковать, наверное. Потому что эти сейчас будут издалека по нам бросать, это очень плохо будет. Вот так пока Подчистим здесь Так, давай отступим Что-то у меня как-то шахтер вяло, да? Вяло работает Давай так и так сделаем ну что, опять, опять они бегут Опять эти плевуны Ну это типа Как у людей лучники, только у зомби это бегут, бегут, бегут Переключается, да, переключается -мо, сейчас Ты посмотри, какой он, блин чимергец. Он просто берет и уничтожает моих лукарей Просто Будем тогда здесь стоять Просто контрить эту вот Территорию Как только будут появляться мы сразу их будем уничтожать А лучников у меня что всего двое Всего двое лучников Да Так друзья пришлось тут на паузу нажимать Сосед опять со своим перфоратором Трезвонил Так, ну что, луна еще, блин, не села полностью Так что у нас еще ожидает тут трешня полная Ну ты смотри, ну ты посмотри, просто что он делает с лучниками Просто истребляет их Да, просто пробежался и все, их не стало Вывод какой делаем, что лучники здесь бесполезны Ну, смысл их держать, если их уничтожать? Воу. Бегут. Так, ну мы готовы. Слушай, быстро мы их тут порубили. Конечно, не без потерь, но все-таки разобрались. Компенсируем наши утраты. И последний поединок, я чувствую, сейчас намечается уже. Судя по тому, как уже луна там села. Твою дивизию, а. Давай, давай, давай, ребятушки, валим. Блин, они моих шахтеров бомбят. Сколько их осталось-то? Двое всего лишь. Двое шахтеров. И последняя волна, да? Судя по всему, сейчас будет. Ну, конечно же. Ну, как же без этого идиотского великана? Опять, опять он начинает бомбить. В общем, у этих прыгунов цель одна. Забомбить моих э, шахтеров, моих добытчиков. Сейчас посмотрим, этот же у нас что делает? Ну, он бомбит, по-моему, неплохо. Да, сейчас начнет. Бам! Ты посмотри. Но мы его тоже не выпустим. Мы его зажали. Здоровье у него, конечно, дофигище, но. Савидишь, он ничего не может сделать. Мы его просто атакуем. Он там что-то пытается дергаться, но это, видимо, бесполезно. Да. Ну и как ты понимаешь, этот уровень у нас пройден. Опять же, благодаря моим мечникам. Так, переходим на 276-ю миссию. Здесь нам нужно уничтожить статую врага. Опять же, уровень сложности максимальный. Опять же, прокачиваем мечников. И, наверное, здесь нам надо будет шахтеров. Всего лишь 500. Маловато. И два шахтера. У него 4, а у меня всего лишь 2. Да? На выходе. Молодцы. Справедливо. Ничего не скажешь. Блин, надо вот этих вот супостатов валить. Так, у него копейщик вышел уже. Уже готов. У него уже готов копейщик. Может быть его наказать пока? А? Пока он тут один. А, он уже и мечника здесь сделал. Ладно, я попробую, ребят, сейчас быстренько наказать. Посмотрим, что у нас получится из этого. Втроем. Ну да, у нас вооружение лучше, поэтому мы разберемся с ними. А вот капитон какой-то, ну прям прям мощный. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, этих работяк. Так, отступаем, отступаем пока. Слушай, ну нормально мы ему тут покромсали, я тебе скажу. Оу. Свежей силы. Ну, вражеский мечник и фуфло на самом деле. Я же про лучников молчу. Так, от отходим, отходим, отходим, пока не надо бомбить статую. Я еще не настолько окреп. А вот то, что он заработка лишился, да, это и есть такое дело. И он сейчас никого не сможет... Нет, посылает какого-то несчастного мечника. Захудалого. Забитого в хлам. Который, естественно, сейчас просто озвездюлится по полной программе. И так будет с каждым, кто выйдет. А мои ребятушки добывают. Все у них ровно. Ну что же. 28 из 50, Да. Добить что? Нет, надо, если будем нападать Уже надо брать полностью По максималке сколько можно будет А это 50 Так, ну что, ребята, вроде бы Пока не сверлит Можно продолжить играть Ну что, где там? Где враги? Врагов нету <к <к> Мы пойдем тогда Слушай, а если мы сейчас, например, умостаты, во-во-во-во, давай иди сюда, красавчик, иди сюда. Будем сейчас с тобой тут разбираться. Я не знаю, как бы я проходил бы эти уровни, не будь у меня вот этих вот мечников в, в топовой броне. <coughs> вот серьезно тебе говорю. Просто никакой бы движухи здесь бы не было. Меня вот тут шпиняли бы и все. А так все у нас получается очень даже удачно. 38 39 Ну, я не знаю, может быть, максималку все-таки действительно сделать Сколько у меня? 4 шахтера Ну, давай сделаем 6 6 шахтеров Все, он уже никого не вызывает Мне кажется, можно Сейчас до полтенчика догонять И смело его вырубать Что скажешь? Давай попробуем о, вышел Как только я начинаю делать поход какой-то крестовый Сразу же начинает выходить у него супостат Не-не-не-не Давайте, ребята, уничтожаем статую ему Само собой сейчас позовет подкрепление Какое-нибудь неадекватное А ну, в принципе, так и происходит Он серьезно Вот этим вот отребием он меня хотел победить До свидания да, ответочка была молниеносная Слушай, мы сегодня по ходу дела еще и сундук получим Вау, уже получили Уже получили Ну что, смело переходим получается, тогда На 277-ю Миссию Так, подожди, давай сундук, наверное, все-таки откроем Хочу забрать и посмотреть, что нам выпадет М -м Так, подожди, вот она Коллекция Открыть сундук но, Ну, как всегда, ребят Как всегда Фуфло какое-то нам подсунули Остается два Две миссии Поехали Так, уничтожить статую врага Слушай, тут вампиры какие-то там написано были Какие-то вампиры Неужели с эффектом вампирика? Я, в принципе, не удивлюсь я не удивлюсь, если будут какие-нибудь тут вампиры. Слушай-ка, у него... У него, да, у него, ребята, топовая броня, но не так прокачана, как у меня. Он что, решил, короче... Ага, у него... Даже эти, добытчики в топовой броне, с топовыми мешками... Мы так будем, будем сразу туда пробивать Вот эти вот опоры Чтобы нам до него добраться Как можно раньше Иначе он тут сейчас будет зарабатывать Вон лучники уже идут Ну ты видел Я все спустил на своих мечников Все свои улучшения Ну и остальное докинул нашим добытчикам так что сейчас мы, в принципе, моментально это прошибем все А пока прошибаем, естественно, накапливаем армию Единственное, что вот, да, вот, вот это вот Паршивенько Слушай, ну я думаю, они будут все-таки сюда попадать Пока мы разбираем, да, эти завалы Они а по моим солдатикам Не, смотри-ка, попадают, задевают Ну сейчас им тут трендец полный будет Сейчас они тут отгребут по полной программе от меня это их не последние секунды жизни Давай, давай, ребята Так, тут еще и капитон вышел Но опять же, ребят, недокачанный Уходим Пока сделаем тактическое отступление Блин, гаденыш попадает А ты посмотри, как далеко метит Да, конечно, так я вас и отпущу здесь Нет, я вас буду гнобить до последнего Слушай, смотри, у него капитон не прокачанный. Да иди ты в пень. Так, отступим. Мне нужно, чтобы не было лучиков там. Так, теперь попробуем м, атаковать. Сейчас без жертвы не обойдется, конечно же, такой дубиной. Бам! Сам понимаешь, да? Но мы его запинаем. Мы его запинаем чего бы нам это не стоило есть куда сразу сразу же сразу же смотри смотри смотри ишь, но этого я достал дотянулся я до него сейчас у меня правда парочка упадет но великашу моему уронили так по моему ребят скоро будет предел у нас Какие же паршивые вы, а, лучники? Е -е. Так, стоп, стоп, стоп. Отступаем. Эти уже побежали ныть. Ну что, скоро фулка будет. И я думаю, мы сразу будем разносить ему статую. Я любоваться на него тут не собираюсь. Ну что, мечник, на, -а, получи. Все, ребят, давайте тогда валить статую. Где-то у него супер подкрепление. Он серьезно? Он вот этим вот меня хочет напугать. Вот этим вот хочет он меня напугать. До свидания, дядя. Иди кури, бамбук. Ну, смотри, 6 звезд мы получаем за одно прохождение. Круто! Ну что, друзья, идем на последний этап И здесь опять же нужно уничтожить статую врага Неизменно качаем наших мечников И неизменно прокачиваем наших шахтеров Все, больше, мне кажется, ничего не надо А что такая музыка? Тревожная, опа, опа, надавали сразу всего Так, король Блин, это... Это случайно не та миссия, где будет очень много лучников. Этот король, который будет еле ходить и может попасть под обстрел. По-моему, именно это, да? Слушай, ну, насколько я помню, король тоже довольно неплохо дерется. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Начинается. Начинается. Неужели тут зомби? Блин, и зомби, и эти. Дело дрянь. Слушай, да хорош зарабатывать уже, а? Он просто рубит бабло, ребята. Давай-ка мы его немножечко хотя бы, немножечко проучим. Видишь, они, короче, помирают, ребята, еще и зомби от них остаются Вот Король там, бедолага Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Валим-валим-валим-валим-валим их тут всех Видишь? Вот про это я и говорил И король у нас, как всегда Блин, самый-самый последний Ему будет сейчас доставаться Вот такая вот фигня получается Ну я надеюсь, Хилка сейчас Всех залечит И все сделает как надо В атаку Давай-давай-давай, рубашим, рубашим этих зомбарей Стоим здесь пока Хотя, что стоять, давай-ка мы, наверное, будем атаковать надо вот этих уничтожать ему добытчиков, потому что он будет бабло здесь рубить. А нам это невыгодно, иначе он будет бесконечно их отправлять. Ишь, подбили и все, и повылазили опять эти супостаты здесь. И вот это сейчас будет туда-сюда, тени толкай. Угу. <связывая> <связывая> Рубанули Этих тоже рубанули Все, эти как самые последние, а Одного, одного дотянулись, Д уничтожили мы из, из, из него появился там зомбарь Лечилка еще так идет, медленно, медленно, медленно, блин Чтоб ей пусто было Да ядрен, Матрен, ну ты посмотри. Просто одолеет. Ну, говнюки, а. Лучник не убежал. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. добычка есть. Один, второй. Прекрасно. Отступим. Пока. Но это последнее, наверное, мое было отступление У нас 50 на 50 И я думаю, что пора бы Пора бы им преподать окончательный урок Что? Финальная волна? Финальная волна? А мне не надо разве здесь статую уничтожать? Ага, не убежал Лучник не убежал Поехали Кого он там сейчас призовет? Просто под лютый замес попали эти ребята. Просто под лютый замес. Ты посмотри. Мы просто как машина, как каток давим их своей вот этой массой, ребят. У них, естественно, не было ни шанса здесь на победу. Нормально. Слушай, вообще великолепно. Ну что, дорогие друзья, 278-я миссия у нас пройдена, и на сегодня получается все. Довольно неплохо повоевали. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.